Всем привет, с вами я Степан, и сегодня мы... Эм, стоп, почему мы играем в Рашварс, если эта игра давно закрыта? И всем привет, друзья, с вами я Степан, и сегодня мы спустимся на самое дно Авито. На самом дне Авито мы увидим, как школьники продают все свои товары за хорошие а цены. А Раньше на Авито продавались товары очень хорошо, а из-за какой-то игры Авито засорилось. Даже оценка Авито уменьшилась. Да что тут оценок да? да Авито вообще скоро я утонет из-за этих убогих товаров. Ладно, переходим к видео. Лего брал Старс Ворон. Цена 20 рублей. Да вы чё, надо мной, что ли? Сразу скажу, этот товар не стоит своих денег. Сразу же видно, что все эти фигурки из китайского Лего. Удивило в том, что вместо метательных ножей это саи из Ниндзяга. А еще у униформа пожарника из китайского Лего. Никита Вайрих отвечает на сообщение за несколько часов. Да, без комментариев. дарил дарил, Дэрил. Неправильно написал. Дэррил. Два буквы Р. Цена 20 рубасов опять и тот же продавец. Господи, мама, ради меня обратно. Э -э -э -э. Хочу сказать. Кто эту фигню покупает? Ну хотя бы немножечко постарался бы. Хотя бы бочонок бы стал светло-коричневым. Ну а про шапку я вообще молчу. Эх, ну что сказать, Эх, ведь это же современные школьники, которые хотят задонатить в играх. А их мамка не разрешает, потому что ее сын туп. Научу покупать аккаунты Брауз Старс. Стоп, то есть ты будешь научить нас покупать аккаунты за такую цену? Чё? Ну хотя бы спасибо за то, что ты нас учишь покупать аккаунты, но, но за такую цену, господи. Но это не особо трешевый товар, впереди нас ждет еще трешевые товары. Продам фигурки, спустили на Браво Старс. О, мы кажется, нашли реальный талант. Вот такого красивого таланта я еще никогда в жизни не видел вообще. Ух ты, он даже слепый лион на аку. О, такое красивое лицо. Нифига у нее такой огромный глаз. О, Господи, как будто я попал в хоррор игру. Вот теперь я тоже попал в хоррор игру. С радостью могу купить, но почему так дорого? Ну фигурка Джина получилась средняя, шестерка из десяти. Леонакова, скажем так, пятерка из десяти, потому что лицо очень странное. А вот Тара ваша красавица, муа, Четверка из десяти. А вот это мне точно будет сниться в кошмарах, потому что она всегда меня убивает в катках. А вот это... ну господи. Твердая двойка из десяти. Но у меня всего лишь один вопрос. Почему так дорого? Арты и Старс Ну и так-то видно, что автор не умеет рисовать. А вы знаете, как я рисую? Вот мой рисунок, вот. Не верите? А сейчас я вам докажу. Вот, вот, вот доказательство. Вот все, все еще я, я рисую это. Вот, вот это Диу, а вот это Джотаро Ну вместо Джотара я там написал Netflix. Вот это, вот это типа YouTube, а вот это Netflix. Короче, все понятно. Вот это я сам нарисовал. Вот. Это, это доказательство. Рисунка на заказ. Ага, ага, ага. Так себе рисунок. Почему у Рика такие маленькие шарики в животе? Почему у него такие малюсенькие пули? И как он держит пистолет? А почему правая рука такой тощий? Цена не указана. Кажется, она будет стоить миллионы. А вот с этим товаром я реально удивился. Гемы Брау Старс, промокод. Фу, блин, сразу же оскорбителем запахло. Те, кто верит, что промокоды в Брау не существуют, хочу говорить. Промокоды в Брау Старсе не существуют. Промокоды на гемы, на монетки, на лего совсем не существует. Это все бред. Полный бред. Так, не будем говорить про оскорбителя, переходим к талантам. Брау Старс, 50 рублей. Товары для детей и игрушки. Что? И снова-снова барахло, господи, ну и трэш. Почему у Кольта фиолетовые волосы? Почему Барли стоит как гопник? И объясните мне, почему у Пока джинсы, алё? А вот и цены, мда, цены так себе, Барли 200 рублей, Кольт 150 рублей, Поко 100 рублей, Дэрил 50 рублей. То получается весь набор стоит 500 рублей. А на ценнике же написано 50 рублей. Видимо, он хочет продавать дерево. А ноутбук HP продается? Кстати, переходим к нормальным товарам Авито. Толстовка Леона Брау Старс стоит три косаря. Конечно же, очень круто выглядит. Можно подарить фанатам Брау Старса. Вот так, конечно же, выглядит, но... Есть один минус. Мы шо, будем ходить голой жопой, что ли? Стоп, это же девушка с голой... А... Ах да, ему же вообще насрать на все. Еще я нашел вот такой прикольненький товар. Она стоит 50 рублей. И он лепит фигурки Брау Старс. Вот, за 50 рублей такую фигурку. Такое талантише я еще никогда не видел. Он даже слепил рикошета. Я бы с радостью купил эти товары. Но денег-то нет. Ха! Что ж, вот так я искал трешовые товары в Авито. Хотел искать еще таких смешных товаров, но... но почти все товары это тренеры. И напоследок, Авито это самый лучший способ суицида. Надеюсь я вам поднял настроение, потому что я, я очень сильно старался снимать это видео. Что ж, всем удачи и всем пока. Спасибо за просмотр.